Уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги, сегодня мы рассматриваем такое заболевание, практическое у нас занятие, как киста яичника. Перед нами пациентка с подобным диагнозом и по ее диагностике, по пульсовой диагностике, по диагностике нумерологической и биоритмической и карте здоровья мы выяснили, что сегодня наибольшее внимание требует ее эндокринная система, естественно, и такие меридианы, как задний срединный, где тройной обогреватель, естественно, отвечает и за органы водовоспоможения, меридиан мочевого пузыря, это янская сторона, и, естественно, мы должны ее загармонизировать иньской стороной или иньскими меридианами. В данном случае мы гармонизируем меридианами на ногах ножными меридианами почки и справа со входа и с выхода энергии ну и в данном случае тут еще у нас меридиан печени это говорит о том что наша система система треугольника, на который мы сегодня рассчитываем, гармонизирующего треугольника, она поставлена для пациентки наиболее оптимально, с тем, чтобы в следующий сеанс мы уже могли посмотреть, какая динамика нашего диагноза, нашей проблемы, и поставим пиявки уже по ее состоянию на следующий сеанс. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы будем их рассматривать на следующих занятиях. Спасибо.